Первое августа, мы на Становом, в 11 часов выехали из дому, во сколько попали, не помню. До сюда 3 километра 300 метров. Да, Леха уже за водой сгонял, да, да. вон воды. Вот, мы уже начинаем чистить рыбу для ухи. О, наловили уже. Видите? Что-то на спиннинг, что-то на удочку. Так, что еще мы там брали? Uh -huh. Uh -huh. Так, засорю сейчас схожу. Так, луковицу еще не почистил, видишь? Так, ладно, было просто видео. Проверяем зернице. Вот с одной была хватка, но ну, выплюнула жидко осторожно. Сейчас вот подплываем к следующей рогатке. Эра тоже пустая Непонятно, что тут Пустая И он там жир сработала Ить! ты там сзади себя положишь, то я не понял. Намотал тоже вокруг этой. у там -у, у там коряга Все, она ушла Где бутила? Похоже, что так Ну чё, не всегда бывает Ничего тут не осталось. Она вон за корягу завела хорошо хоть и запутала. Да, ну там. Да. Специально для Лидии снимаем лилию. Они только сейчас в августе. Вот они как раз и цветут. 1 августа. жерлица, сработала <говорит> опять нас обмануло еще. Я настал еще. Вот такой легчередной жертвы. Ой. Вот она. Ну и что вот, что вы хотите? чтобы я ее отпустил? Ни хрена. Ну, её, как раз в ухе-то и нам ее и не хватало. Вот такого размера. Это наш самый любимый размер. Да? Леухи. Роллинг на озере. Это как идет и идет, потом вдоль берега это нас поднесет. Одна. Но вот это его вот там в берегу. Василий нам тут, по-моему, это вот, рыбчиков подкинул, а мы его поставили. просто пидео. Сегодня у нас уха будет без специй. Забыли, где-то потеряли перчик и лавровый лист. Где-то вчера сюда привезли и сегодня найти не можем. Так что вот так вот. Мы не глубокие, которые в рот залезают. Так, Александр, да, сейчас будет ответственный момент. Чуть-чуть да. побольше да. да. у вас. А. А. За навару. А. В этот раз рыба не выпрыгивает. Сегодня а варить. За раз нет? Два дня не будем говорить. Ждем Вот ушка у нас созрела. Там куда будем ставить-то? Хитрые такие, блин, так нечестно. <реш> вот это кателок. И это все мы втроем сейчас. как? Хоп. Еще мало окажется. И мы это будем пить под золотой резерв. Больше нету. Это последний. Это не Да. Это что? Рыбу вам достать, да? Доставать? У нас еще есть стрелки так-то. Ладно, на. Все лише. Свидан, приз. Гоустопот, гоу простоп Вот и закончилась наша рыбалка на озере с Сворачиваемся и покидаем. Это чудный уголок. Нам еще потом надо будет потушить костер. Интересно, когда я здесь побываю в следующий раз. Да. Ну вот мы уходим, как пришли, теперь так и уходим. Ну вот так вот, километров 5 надо идти по такой дороге.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 Не, да? как приехал еще ничего не дополнял, просто он вижу, все равно покапывается. А у тебя не было помывателя стекол? Ну это воды надо, надо да, залить. Да. Заливать там в канистре? Неудобно здесь заливать, надо дома будет из бутылки. А, что, что, здесь это неудобно сделано. Все, поехали. That's <laughs> it.